nothing you see that well you can't you know why because it's nothing mama said i could be in a hill when i grew up so i decided to be a unicorn <laughs> На краях видимой вселенной пространство расширяется быстрее света. Ведь в школе мы вас учили, что нет ничего быстрее света. Помнишь такое, да? Мы врать. That's not even a scary costume. Oh my God! В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды. Это я тебе конкретно говорю. Я с ними согласен абсолютно. Жопа мне показал, садился, чтоб я нюхал. А у меня пищу он показывал. Я не показывал. Он показывал. показывал. мне что не показывал, что ты врешь, я сам видел. В связи с введением военного положения киевские фитнес-центры начали предлагать новую услугу – тренировка экстренного съеба с территории Незалежной на случай мобилизации. Странно, да? Паранат. Что? смотри на меня! Посмотреть на тебя? Я не могу не смотреть на тебя, Уолтер! Я вижу свой зад и твое лицо одновременно! мы тебя два года ждали! Давай, давай, а, пускай! Май, пойду, ладно! Никуда не пойдешь! Здравствуй, сын! О, бля! Никому не достичь невозможного без веры в нечто большее, чем они сами. Даже если нечто это некто. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Я до конца не уверен и понравится ли игрокам белая сексуальная Ча, девушка, все, если все, она не хомяк. Кто ты? Вообще, что. Принцесса ты? Ну, а как принцесса смеются? Ну нахер. Братан, что за ерунда! <плодобный> сейчас в следующей игре на старте приходит гостил, я удаляю игру на стриме и не запускаю и не устанавливаю его до следующего сезона, играю только в Майнкрафт. <х��> Олази, блядь, Бюджет одного <плодобный> Гарвардского университета в три раза больше, чем бюджет всей России на образование. Прикол, да? Здравствуйте, ваша машина припаркована не по правилам, вы перепарковать? Ты я кто? Я федеральный проект СтопХам. А я федеральный проект Теофхам, идите нахуй отсюда. Вижу, Прагу, Прагу высадились, это кто высадился? Кто высадился на западе? Сука, Сука, а, а, Сука, а, а, Сука, а, Сука, а, А, Сука, а, Сука, Сука, а, А, Сука, а, Сука, Если ты правда хочешь этого, то я не против невозможно отпилить рок минотавру